Не кради. Не уже свидетельствуй. Почитай отца и мать. И люби ближнего твоего, как самого себя. Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Одного тебе не достает.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 Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Так кто же может спастись? Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Господь во всем волю исполнять лишь твою, чтобы мне по слову твоему доказать, что тебя я, спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи, голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой.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 Желанный дорогой Научи меня Среди тысячи Голос Чтоб в конце услышать ее, Добрый верный раб, Скорей води, В радость господина твоего. Научи меня среди тысячи Голос слышать лишь что We're gonna